Вот, ребят Сегодня в Автоген Моторс ребята Приехали На Как говорят, с Балагою Да? Да ну вот, На установку, соответственно Ресивера ТМ-рейса в принципе, И Волга Форсунок, ну еще и заодно прошиться От Дерни капотик, покажем сразу рукой неудобно. Ну вот, да, стандартный тут конфиг, в принципе, TM-Race новый, форсунки и выхлоп 4.2.1, но он уже стоял. Да. Да. Все, все как обычно. Ну и, соответственно, прошили, сейчас поедем паракатим. Единственное, только тут какая-то проблема странная, на холостом как-то немного плавают обороты, я это пытался реанимировать прошивки, прошивки хотя дело, судя по всему, не в прошивке, а в грязном дросселе. Мы его так протер, протерли, но особо не помогло она снимать и мыть его. Ну давай тогда да, сейчас прокатимся. Да. Надо, чтобы кто-нибудь открыл. Вот. Ну сейчас мы проедем, прокатимся и все покажем. Ну, вот, мы выехали покататься, проверить, чтобы проблем не возникало. И посмотрим сейчас, как оно будет ехать уже на ну на трассе нормально ну, в принципе все вроде нормально проблем нету единственное только что вот с этим холостым что-то не так я не понимаю почему Причем на ровно недавно шил такую же машину там проблемы не было именно такой же конфиг один в один что-то сплошно какую-то сделали Погодка нормальная, солнечная. Ну, вот Ну, да. Он будет потом где-нибудь развернуться здесь, то не, не получится. Да, да, здесь. Э, ну, либо направо можно съехать, направо, там развернуться да? а, и выехать Давай, сюда, так чтобы, так чтобы не кататься нам далеко. Здесь все по стрелочке. О, все. А, нет, стрелки нет. Ну, он, да, он равномерно на ТМ-рейсе, чем кайфово, у него вот прямо линейно все набирается, да, да. без каких-то там а, тычков, рывков, вот этой всей ерунды, то есть ровненько, и тут... здесь, да, ну, да, где-нибудь развернуться будет? здесь ага. надо, и все. Я... А, Туда он заедет. Тогда. Развернемся. Ну, и, наверное, вот, как на педаль сразу же. Так а ты отсюда можешь через стоянку проехать? А, через стоянку могу, да. Конечно. Да. А, здесь нету уже. ни хрена, вижу. А, вот если там съехал. Здесь. Да. Справа нету, да? Нет, нет, Так, а теперь налево, да? Да, налево, и все обратно так это вам еще ехать часов 6 на ну, да? я за три с половиной доехал как бы ну это не я там как как, летел прям вообще да 160 и надо 200 хотя может быть и машин не будет посмотрим потому что сегодня воскресенье все-таки вот педали я думаю привыкнешь потом да, педали надо привыкать согласен Ограничение под 40 такие ну, камеры их на каждом тут повесили вон они. хотя да, это на куча мулежей на самом деле вообще стоит сейчас модно мулежи пихать и везде пихать ну то есть писать что камера стоит ну то есть тебе нравится сейчас все нормально привыкать, конечно. Ну нужно, да, но я говорю, с ТМ э, очень хорошая вот эта полка момента, да, прям вообще идеально. Да. он не сдувается там вот как стандартный или тот же самый любимый всеми X-Ray, который в принципе как это тоже самый стандартный ресивер, я не знаю, 5500 и спад, спад, спад пошел, да. Здесь же при этом спада нет никакого, то есть он э, едет равномерно, у меня в принципе я уже графики выкладывал наполнение, там все это все видели. Наполнение видно А наполнение, соответственно, это сам крутящий момент как таковой. И то, что торможение двигателем более плавно, мне очень нравится. Нет таких рывков, толчков. то есть... Ну, ускорение на малых педалях, когда ты едешь, ты можешь дозировать спокойно там, да, ну, да, да, понемножку да. и не будешь, грубо говоря, в эти... Ну, вот этих дерганий, э, когда ты едешь на холостов в пробке, нам да. налево надо. Налево, да? А, не погоди, здесь, да, здесь, ну, на светофоре налево. И, соответственно, можешь плавно тормозить и плавно трогаться. То есть вот этой дергания нету, как на стандартной здесь вот в этот рельс. И э, получается, что педаль сцепления надо постоянно маслать, как на стандартные прошивки Ее постоянно дергает, чтобы как-то стабилизировать... Да, да, сюда налево. Чтобы стабилизировать как-то работу мотора. Ну и все. И здесь, да. Обратно. Ну так, что, в общем-то, все нормально. Проверили, как... Я думаю, что ребята проедут, отпишутся потом, может, да, что и хорошо. как. Я думаю, интересно будет. Так что не забываем ходить опять же под видео. У меня ссылочки на группу контакты и на драйв здесь аккуратнее тягу. Автоген Моторс и Вадимов да, очень что. доволен. Не за что. Ну и соответственно подписываемся, жмем колокольчики, пальцы вверх и все остальное. Так что, в общем, всем пока и до новых всем встреч. До свидания.